Привет друзья! Вы на канале Знакомый вкус. Сегодня я хочу поделиться с вами замечательным и простым рецептом домашнего паштета, только он не совсем обычный и готовится не из печени, как мы привыкли, а из куриной грудки. И еще я добавляю в него секретный ингредиент. Получается очень вкусно. У меня дома такой паштет долго не задерживается. В общем, все сегодня расскажу и покажу. Первым делом нарезаю лук четверть кольцами. Я использовала две луковицы, но если любите, чтобы в паштете вкус зажарки чувствовался больше, то используйте еще несколько штук. Натираю морковь на крупной терке. У меня одна, средняя по размеру. С морковкой та же история, что и с луком. Если любите, чтобы она более чувствовалась, добавьте больше. Далее приступаю к обжариванию. На разогретую с маслом сковороду высыпаю нарезанный лук и натертую морковь. Обжариваю до золотистого цвета на среднем огне. Соль и какие-либо специи в зажарку я не добавляла. А теперь время секретного ингредиента. Это арахис, измельчаю его на кофемолке. Большинство готовят этот паштет с редким орехом, но я однажды попробовала с арахисом и теперь делаю так всегда. Кстати, можете купить его сырым и самостоятельно подсушить на сухой сковороде, так получается дешевле. Но если нет времени этим заниматься, купите готовый. Соленый или несоленый не имеет значения. Далее пропускаю через пресс три зубка чеснока и добавляю к арахису. После этого сюда же с помощью мясорубки измельчаю заранее отваренную куриную грудку. Бульон с грудки не выливайте, он нам еще понадобится. Остывшую зажарку с лукой и моркови тоже пропускаю через мясорубку. Перемешиваю все ингредиенты. Солю по вкусу. Добавляю перец, тоже по вкусу. Выливаю сюда приблизительно 8 столовых ложек куриного бульона и перемешиваю. После этого добавляю 4 столовых ложки сметаны и еще раз перемешиваю до однородности. Я также пробовала вместо сметаны использовать майонез или сливочное масло, тоже выходит вкусно. Если паштет получается густым, это не проблема. Добавьте еще немножко бульона, тем самым регулируя его густоту. Смотрите, какая вкуснятина получилась, нежная, однородная текстура, так и просится на хлеб. Такой паштет за счет арахиса получается очень сытным и вкусным. Он, к примеру, отлично подойдет на завтрак или на перекус. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Смотрите другие наши рецепты, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всех вам благ и, конечно же, приятного аппетита!